Просыпается, просыпаемся вместе с ним и мы. Чем мне нравится тренироваться с утра, вот сейчас 7.30, а я уже иду с тренировки. Вот. И раньше мне казалось, если я буду ходить в зал по утрам, то я буду убитый сразу на весь день, уставший, как так, с утра, блин, тренажерный зал, а как же потом работать? А получилось наоборот. То есть, если с утра не сходишь в зал, то весь день какой-то вяленький. Вот. А если с утра сходишь в зал, то энергии хватает на весь день и еще даже на вечер. Вот. И, соответственно, и как-то более... Ясно, ясно думается, открывается какое-то креативное мышление. Пока ты тренируешься, ты можешь обдумать все свои наболевшие какие-то вопросы, найти к ним решение. Ну, в общем, вообще офигенно. И сейчас вот я иду довольный, радостный. Утро только начинается, люди только вылазят из своих нор. Вот, а ты уже такой заряженный на хорошее, доброе утро. уютных соцсетей прошли. В Фейсбуке появилась куча-куча-куча непонятного народа, которые без твоего разрешения стараются э, добавить тебя в непонятные какие-то группы. Открывают бизнес-страницы какого-нибудь кабинета УЗИ и пытаются пригласить тебя туда. А доходит реально до маразма. То есть, какой-то, блин, чуть ли не подъезду в каком-то доме создают страницу. Куда-то туда кого-то приглашают. И это, ну, как бы, нахрен никому не не всралась и в фейсбуке стала сидеть некомфортно, общаться в нем некомфортно, но учитывая мою деятельность, мне все равно по работе приходится, приходится заходить в Facebook, приходится заходить в инстаграм для того, чтобы делать там публикации, публикации для компаний или людей, к которых я занимаюсь в социальных сетях. Вот. И э, в чем вся фишка, то, что заходя туда по работе, открывая ленту Facebook, ты волей-неволей начинаешь залипать, а кто что написал, а кто что на это прокомментировал. Но когда ты начинаешь анализировать, что люди там пишут, ты понимаешь, что, что в принципе ты сейчас вот вляпался в говно и стоишь и никак не можешь выйти, оно просто очень липкое, короче, и никак, оно, никак его от себя вот это вот не оттереть и не оторвать. И это настолько, блин, уже вошло, наверное, в нашу жизнь, в мою жизнь, что а, вроде бы ты понимаешь, то, что, блин, это говно, но каждый день ты, блин, открываешь а, ноутбук, открываешь телефон, берешь в руки телефон и смотришь эту долбанную а, ленту Facebook. В связи с последними событиями, которые произошли 31 марта в Украине, а, люди в Facebookе сошли с ума и с первого числа в ленте, в моей, которая в принципе более-менее вычищена от всяких любителей ВКонтакте, одноклассников, от людей, которые не пишут ничего по сути Я стараюсь не, не, не подписываться на них, чтобы моя лента хоть как-то меня вдохновляла, мне было интересно читать новости А сейчас случилось такое, что... Даже в своей ленте новости прочитать я не могу. И каждый день я захожу, смотрю, что они пишут, и отписываюсь, отписываюсь, отписываюсь, отписываюсь. отписываюсь. Но говна не становится меньше. Вот. И сегодня я, блин, решил, что э, в Facebook я ленту Facebook не буду читать на протяжении э, вот трех дней. Вот трех дней. Может быть, что-то уляжется. Но в Facebook я буду заходить только для того, чтобы ответить на сообщения, которые мне люди пишут, потому что это могут быть сообщения по работе. И буду заходить на бизнес-страницы для того, чтобы сделать публикации. А для того, чтобы меня не подрывало проверить, а не написал ли мне кто-нибудь, я настраиваю свой фитнес-трекер на уведомления только те, которые мне нужны. Фейсбука в этих уведомлениях, кроме мессенджера, не будет. Можно А вы думаете, зачем мне Инстаграм? Конечно, для того, чтобы вот э, э, всякие конторы предлагали мне бесплатную еду. Что тогда шашлык? Угу. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вы наверное звонили, а он этот да. телефон закрытый, Шучу. Шучу. Шучу. Шучу. Шучу. Там сосед хоть и сказал, А что, почему не получалось? Не, я не понял, что она тут написала. А, понятно. Спасибо, Все, до свидания. Нормально еда. Привозите еще. Правда, я заказал шашлык, но привезли люля. Я заказывал шашлык с свиной, картофель печеный, все дела, а положили мне люля кебаб. От Инстаграма пока отказаться не могу. Меня это привезли без денег. Вот, но э, тоже постараюсь не читать ленту. У меня э, несколько аккаунтов Instagram, которые я веду, они тоже в, в, ну, все по работе, но есть два моих. Один мой личный, вот, а один мой э, LBMR по работе. Вот лента в моем LBMR по работе, я ее не читаю вообще никогда. Джерри посылку получил. Что, будем открывать? Лента моя личная Тоже был Полный, полный ахтунг вот, потому что путем масс лайкинга масс фолловинга по целевой аудитории я старался продвинуть себя на определенный регион. А я продвинулся, я добился, в принципе, того результата, который хотел. Вот. Но получилось то, что я подписался на кучу людей, которые были. Ну, как бы мне интересно, чтобы эти люди меня читали, но мне не интересно читать их нисколько, потому что они пишут херню и постят ужасные картинки. Вот. И я настроил э, сервис InstaPlus, которым пользуюсь очень давно, для работы. Настроил на отписку от всех. Отписался полностью, полностью, полностью, полностью от всех до нуля. Вот. А потом стал просматривать Директ, э, кто мне писал, э, с кем я переписывался. И, соответственно, таким образом там э, соточка сообщений в Директе верхних я понимаю то что это те люди которые со мной коммуницируют значит они мне нужны ну и я этих людей знаю вот на сегодняшний день у меня чуть чуть больше ста подписок люди которых я знаю либо люди о которых я знаю либо люди которые меня вдохновляют и сейчас ленту Инстаграм мне читать прикольно и она не отнимает много времени потому что ну, там буквально, ну, если заходить раз в день, я могу листать ее, ну, минут, наверное, пятнадцать. Вот, а если заходить каждый час, то там, ну, два каких-то поста мне покажут, и все, говорят, на этом все. Потому что люди, на которых я подписан, не задрачивают Инстаграм публикациями одно за другой. Вот, делают что-то интересное, и, соответственно, чем чаще ты заходишь, тем меньше ты видишь обновлений. И поэтому тут есть возможность... Листануть ленту для вдохновения там два раза в день, утром и вечером, и этого уже будет достаточно. Я не скажу, что сейчас я прям вот так вот делаю. Я, как и многие из вас, постоянно при любом удобном случае, например, жарю картошку и вот этой вот хернёй занимаюсь. Короче, блин, а вдруг мне кто-то написал? Хотя у меня настроен фитнес-трекер на все уведомления. И поэтому что-то важное я не пропущу. И мне не обязательно держать телефон в руках и постоянно обновлять и смотреть. Но это уже инстинкт, это уже привычка, до которой вот я себя довел. И сейчас я хочу начать от этого отказываться.